Всем привет! Друзья, пока есть время для отдыха, я решил поснимать для вас видеоролики в стиле ну, лекций, поэтому для сегодняшней темы, для пробной версии, я решил затронуть такую тему, как, ну, в основном, это тема для начинающих пчеловодов, это какой улей выбрать начинающему пчеловоду. Так что, если кому-то интересна эта тема, приглашаю к просмотру. Итак, современное пчеловодство отличается использованием пчелиных ульев в самых разных конструкций. И неудивительно, что начинающие пчеловоды они ломают себе голову над вопросом, какой же улей выбрать, какой же улей лучше. И окончательно определиться с выбором улей, в принципе, могут только уже ну, опытные пчеловоды, уже, которые уже освоили и приемы, и содержания пчел основные, и определились со своими как бы, потребностями, с возможностями, в принципе, с предпочтениями. С чего же начать поиск того, того самого уля? Вопрос о выборе уля, он ну, подходящий вообще ли, на уля, можно условно разделить, я думаю, на две части. Это какой улей лучше для пчел и какой улей выбрать начинающему пчеловоду обычно они ну, ответы не совпадают вот например смотрите пчеловодам хорошо известно что многокорпусные конструкции они обеспечивают естественное в принципе, развитие пчелосемей и пчелы тысячелетиями они жили в дуплах деревьев их дом был, это ну, дупло, был дом вертикальным. И, соответственно, при вертикальной установке дополнительных корпусов, вот, жизнь в Ульдит, в многокорпусном, приближается к естественным, принципе, условиям обитания. Всеми здесь они сильные, в принципе, охотно участвуют в медосборе, если есть, и приносят, в принципе, нормально много нектара. А вот для пчеловодов такая конструкция ну, может подойти, в принципе, не всем. При наполнении нектаром вес корпуса, в принципе, составляет 30 и больше килограмм, а справиться с таким весом, ну, по тем или иным причинам, в принципе, не под силу каждому. И тут придется прибегать или к посторонней помощи, там либо пользоваться специализированным оборудованием, то есть ну, подъемником. Но у начинающих пчеловодов ну, не всегда есть помощник, единомышленники там дома, а в принципе подъемника, сборка подъемника или приобрести подъемник не у всех получается, там заводской вариант купить, потому что это стоит денег. А у начинающих не всегда они могут быть, тем более, что ну, может, может пасека быть э, дело там, выходного дня или просто хобби, поэтому поэтому нужно определиться, э, какие бывают ули для пчел. И только после ну, ознакомления с такой информацией, то есть сделать какие-нибудь выводы. Так что, друзья, давайте рассмотрим основные или наверное самые распространенные системы ули э, это ульи. На корпусные улице Тарута, их еще называют на корпусные, это ульи Дадана Блата, это ули Лежак. В принципе, еще правда, в данный момент неплохо себе зарекомендовали улей на 145-ю рамку, ну или еще там говорят на ули на полурамку, это ули Фарара. Давайте для начала рассмотрим многокорпусные ули ули ланс -Рута -Рута. В настоящий момент это самый распространенный вид ульев, в принципе на планете. Он состоит из нескольких корпусов 3-4 до 6. В корпусах находятся рамки по 10 рамок и размер этих рамок 435 на 230 миллиметров. Этот улей применяется ну, можно смело сказать, практически на всех промышленных пасеках мира. Работа с этим ульем имеет свои, конечно, особенности, и, в принципе, заключается в манипуляции, в, рок в рокировке корпусами, то есть не рамками, а корпусами, ну, что уменьшает, в принципе, потребности в рабочей силе и в количестве времени, потраченного на осмотр самой семьи. Затраты труда, в принципе, заметно, на каждую семью заметно меньше. Это может и не идеально для самой семьи э, пчелины, зато экономично выгодно для пчеловодческого хозяйства. Итак, на корпусные ули это не только жилище, которое отвечает э, природе пчел. Это средство еще, ну, он позволяет управлять ростом, э, и ростом и развитием пчелиной семьи. То есть это орудие высокопроизводительного труда пчеловода. О самих методах содержания пчел в многокорпусных ульях можно, конечно, почитать в книгах, нужно даже. Например, книга Родионова-Шабаршова «Многокорпусные ули и методы пчеловождения». Купить эту, уль, эту книжку, кстати, можно у Татьяны, контакты я оставлю в комментариях под видео. Ну и теперь немножко интересных фактов о многокорпусных ульи. Согласно отечественной традиции, авторство первого э, рамочного уля э, приписывают Прокоповичу, Петру Прокоповичу. Еще двое известных э, пчеловодов, они тоже претендуют на первенство, и среди них это Ян Джержан и Август фон Берлипш. Э, Прокопович, конечно же, предложил свой инновационный подход в устройстве пчелиных ульев еще в 1814 году. Однако патентное аналогическое изобретение спустя почти 40 лет получил именно Лансрот. И в итоге его конструкция стала ну, самой популярной и распространенной в мире. Кстати, друзья, кто пользуется многокорпусными улями, пишите в комментариях, почему ваш выбор пал именно ну, на этот вид ули, на эту систему. Так, теперь давайте рассмотрим улий донаблата. Улий даданаблата. Они нашли широкое применение как в Европе, так и в других странах постсоветского пространства. Улий даданаблата, он скорее больше подходит к начинающему пчеловоду, чем, например, улий Лансотарута, то есть многокорпуснее. В чем же их, в принципе, их принципиальное отличие? Главное их отличие это в принципе действие. То есть в отличие от системы содержания пчел в ульях рута, система содержания пчел в ульях додана отличается как строением самого улья, так и способом изъятия меда из улья. Улей Дадана блата состоит из корпуса с 12 рамками 435 на 300 и магазинами с полурамками 435 на 145. Чем этот улей хорош? Корпуса на 12 рамок вполне хватает для полноценной работы матки, и поэтому семья, гнездо семьи, в принципе, находится в одном корпусе, а сверху стоят уже магазины относительно которые но они не тяжелые медовые надставки. Однако корпуса хватает даже для сильной семьи, имеется простой доступ ко всем рамкам, с ними просто иметь дело. Отпадает необходимость передвижения вот этих больших громоздких корпусов тяжелых, если на пасеке установлены, в принципе, однокорпусные улей, то вообще легко. В одном месте, они не в нескольких, концентрируется обилие меда, что, в принципе, упрощает его отбор. Имеются ли недостатки? Да, конечно же, они имеются. В принципе, у всех улей есть свои как и плюсы, так и, принципе, минусы. Первое – это устаревшая система. Хотя тут, скорее всего, нужно говорить не о самих конструкциях, а... О самих конструкциях, а не о системе, так как, в принципе, последний устареть не может. Улья действительно все время они совершенствуются, это, в принципе, все улья они меняются, делаются более там, практичными для использования пчеловодом. Ну, в принципе, и самими пчелами. Ну и давайте немного интересных фактов о улье Дадана Блата. Первый улик Дадана с вертикальным типом, вернее, был да, улей с вертикальным типом, типом расположения семьи создал француз Шарль Дадан. Именно от него и пошло название такого вида улий. Будучи профессиональным пчеловодом и любителем, в принципе, он решил усовершенствовать 8-рамочный улик, который использовал сам на собственной пасеке, взяв вместо восьми имеющихся 12 трава квемби. 10 тысяч ячеек и чтобы повысить продуктивность самой матки система подействовала и улики додановского типа они начали в принципе люди начали использовать в принципе повсеместно но систему додана до ума довел уже совсем другой человек это блад он швейцарец по происхождению но он считал что вот эта данная конструкция она подходит только для теплых для южных регионов и Типа европейские морозы ей не выдержат, Поэтому он изменил сам корпус и уменьшив его ширину. В результате появился стандартный, стандартный размер рамки в 435 мм. Ранее использовали 470 мм. Система впоследствии начала именоваться именно Доданблата. Но в народе ее сокращают до Дадана. Ну и, друзья, хотелось бы увидеть ваше мнение, почему вы работаете именно с этим ульем, то есть с этой системой. Так что пишите в комментарии, я думаю, будет интересно многим посмотреть, почитать. Теперь ули лежак. Ули лежаки не отличаются от двухкорпусных ульев: ульев да-дана Блата, ульев Лансерота Рута, многокорпуская. Тем, что они состоят из одного, но большого по размеру корпуса, рассчитан на 16 и более рамок до 24 и даже больше содержание пчел в ульях лежаках иногда более эффективно. И удобно, чем в улях других типов. Так как ну, не нужно постоянно перестанавливать тяжелые вот эти корпуса додановские. И к тому же при постановке и перестановке корпусов, ну, особенно в весенний период, всегда есть риск переохлаждения гнезда. Ну а также при разборе гнезда в улье лежаки погибает намного меньше пчел, чем при, ну, при смене корпусами. Другим плюсом лежака является именно является то, что в нем могут находиться сразу там, две пчелиные семьи через перегородки, или одна пчелиная семья и одна там и две небольшие семьи там, с матками, которые, ну, с матками помощницами в лежаке значительно проще применять маток помощниц, отделить отводок или сделать нуклеус для спаривания матки. Не требуется дополнительных ульев там, для зимовки запасных маток. То есть плюсов много. Еще одним принципе, плюсом Лежака является то, что благодаря глухим перегородкам там можно как бы создать отделение для разного количества пчелиных рамок. Также неплох татуре для маткового одного, в принципе, пакетного пчеловодства. Недостатки. Недостатки – это его громоздкость, это порамочная работа, что, в принципе, для большой пасеки не есть хорошо. Но для тех людей, которые любят тут понаблюдать за пчелами, там, поперебирать рамки, то ну, это самое то. Ну, интересный факт о лежаке. Прототипом стояков, ну, вертикалок, в природе являются пустые стволы. Мы уже об этом знаем. То есть это стволы деревьев, это дупла. А лежаки произошли именно от разбросанных на земле колод. Ну, то есть, однако именно вертикальное вот это расположение пчелы предпочитает больше, чем нахождение в лежаках. Так что пчелам больше удобно в вертикальном положении. А почему, кстати, друзья, вы, если есть такие, кто держит пчел в лежаках, ну, именно в этих ульях, их содержите? Пишите в комментариях, будет ну, реально интересно посмотреть, чего больше. Ну, и давайте, наверное, все-таки 145-ю рамку улей на 145-ю рамку затрону. Тот же многокорпусный улей, но на 145-ю рамку. Преимущество ульев... Это малый вес, это компактность, это устойчивость там, в жаркой погоде, к механическим деформациям. В принципе, это часть только плюсов данного пчельного улья. В принципе, также можно отметить облегченную работу с корпусами, очень удобно манипулировать. Гнезда увеличиваются тоже не рамками, а корпусами, надставками, что значительно экономит время пчеловода. Весной можно производить работы с пчелами, в принципе, без опасений, чтобы, бояться, чтобы не бояться, что переохлаждение будет. Можно переставлять корпуса чаще, обеспечивать пчелам, в принципе, лучшие условия для восстановления после зимовки, там, развития. В ульях такой конфигурации соты с медом заполняются очень быстро очень как бы объемно, чем, ну, быстрее, вот в этом, конечно, лучше, чтобы... Матка червит, в принципе, от бруска до бруска, яйцекладка высокая, и, в принципе, над расплодными сотами, ну, не появляется медовой прослойки, то есть все засевает матка. К тому же пчеловодам нравится удобство самой распечатки сот и магазинных рамок во время откачки. Вероятность поломки сота на 145 сорок рамку, в принципе, в медовонке не очень, ну как бы минимальная, очень удобно. И при необходимости, в принципе, пчелы очень быстро покидают корпуса, потому что они маленькие. И даже при минимальной обработке там дыморем, ну шика можно легко согнать пчел и осмотреть тюлей или отобрать мед. Недостатки ж. Какие же есть и недостатки? Кроме имеющихся преимущества, данный улей имеет, конечно же, и недостатки. В первую очередь, это количество, как самих рамок, в принципе, множество корпусов. Улей для содержания пчел, который имеет в своем оснащении рамку 145, то есть он более используется более интенсивно, более активно ну, в пчеловождении, так что идет износ. Это обусловлено тем, что выкачка из одного корпуса способна дать около 20 кг меда. И надо как бы больше работать. Помимо этого, подобный улей неудобен для, в принципе, переезда. Очень высокий и не очень удобно их перевозить. Ну и ключевой момент выбора. На вопрос, какой именно улей э, выбрать, э, в принципе, не получится однозначно. Ответить однозначно не получится. Многое здесь зависит от физических возможностей самих пчеловодов, от э, присутствия на пасеке. Кто-то там на пасеку на выходных только, кто-то там живет именно на пасеке с тачком. И... Зависит от особенностей медосбора в той или иной местности, то есть его продолжительность, его силы медосбора. От выбранной породы пчел тоже зависит. То, в принципе, от самого пчеловода, то тоже от его опыта, к чему лежит душа, какое направление пасеки он видит. То ли это пакетное пчеловодство, то ли медовое, то ли от направления, то ли это матководство. Так что, друзья, выбор улей для начинающего пчеловода – это индивидуальный выбор. И ну, лично я, наверное, бы рекомендовал вертикальные улей, так сказать, стояки. А из стояков самый простой в эксплуатации – это ну, додановские улей. Новичку легче с ним будет освоиться, так как можно использовать всего там, один корпус и одну-две магазинные наставки. Полурамки с медом относительно они не тяжелые то, в принципе, осмотр небольшого гнезда будет проще. И справиться без помощника, без помощника, без напарника можно. Ну и, друзья, начинающие пчеловоды, не забывайте, что прежде чем начать заниматься пчеловодами пчеловодством, пчелами, необходимо прочитать все таки хоть какую-то пчеловодческую литературу, познать малейшие азы, узнать биологию пчелиной семьи. Ну, вот, это нужно ну и конечно же немножко понимать, понимать, знать как содержать пчел, потому что пчелы это живое существо и в принципе над которым ну, не стоит издеваться. В принципе наверное вроде бы и все. Так что желаю вам правильного выбора Ах да друзья пишите в комментариях на какую тему вы бы хотели видеть последующие ролики из цикла вот, лекций. Ну а я, мы будем снимать специально для вас. Следующий ролик выйдет буквально через день. Я посвятил вопросу фальцевый или фальцевой улей. Так что подписывайтесь, кто не подписался на канал, кто еще этого не сделал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И будьте с нами. Все. Теперь все. С вами был... Иван Фабро. До новых встреч. Пока.